Вот существует вот такая вещь, такая. вот у нас у всех есть такое взрослая жизнь, и вот детство. Почему-то у всех у нас восприятие, что вот здесь жизнь крутится вот так, а вот здесь как-то должно быть по-особенному. Ребята, жизнь она и здесь жизнь, и здесь жизнь. Здесь, здесь разницы никакой нету на самом деле. Разница, но ну, тогда можно также относиться и к старикам и так далее. Я считаю, что ребенок и здесь живет, и здесь живет. И законы, которые действуют здесь, должны действовать и здесь. Иначе мы создаем детям искусственный аквариум, после которого они приходят 18 лет, мы даем пинка им под зад и давай во взрослую жизнь. И я считаю, вот это основная проблема, то, что у наших детей функциональная неграмотность. Они не могут и не знают, как применять те знания, которые они получили в школе, если они их получили. Я к этому еще вернусь. Это первая большая проблема. Вторая, смотрите, что происходит. Вот здесь школа, она дает знания. Но она не в чистом виде, я вообще говорю, школа дает обычно 60% знаний, 40% социализации или социального воспитания. Почему? Потому что даже если ребенок не учится, то школа ему все равно много дает, потому что он влюбляется, он там дерется, он доказывает свою правоту, он отвечает за свои слова и так далее. То есть... Uh, существует невидимый такой пласт, которая школа обучает ребенка. Это не в классе происходит, это происходит в коридорах, это между детьми происходит. Дальше. Существует воспитание. Воспитание это там, правило, правило поведения. Ну, обычно семья здесь дает 60% ну и 40% знаний. Здесь наоборот ситуация. Больше воспитания в семье дается, знаний меньше, в школе знаний больше, воспитания меньше. Но существует третий пласт. Вот третий пласт теперь. Смотрите. Знания у нас есть кто давать, кому давать. Это школа дает. Воспитание дает родители, взрослые там э, и так далее. А вот теперь э, я перечислю, не стану писать. А вот такие вещи, которые я хотел бы видеть в своем ребенке, и чтобы мой ребенок это хорошо знал, но которые не дает школа и не дает воспитание. Первое. Выбор и принятие решений. Я хочу, чтобы мой ребенок четко умел делать выбор и принимать решения. Второе. Ответственность за свое решение. Я хочу, чтобы ребенок четко брал ответственность за те решения, которые он принимает. Третье. Тайм-менеджмент. Как управлять своим временем. Четвертое. Свобода. То есть проблема в том, что у многих, нету, у многих детей нет навыка быть свободным. Как парадоксально звучит, это тоже навык. А, то есть это понимание границ, что тебе можно, а что нельзя где заканчиваются твои права и где начинаются твои а, обязанности. А, парадоксально, даже многие дети боятся свободы, не хотят, а, даже я знаю, не дети, у меня есть куча взрослых, которые боятся свободы, им все время нужно, чтобы кто-то ими управлял. Дальше, самостоятельность, дальше, решение проблем, трудностей, Дальше, уш, учеба на ошибках. Вся школа дает знания, ошибки это плохо, ты должен хорошо учиться, если ошибаешься, значит ты дурак. Но наоборот, ошибки – это основа, это, будем говорить, обратная связь от этого реального мира, который реальный мир говорит, ты здесь что-то неправильно учел, давай заново прочитай и вернись. Дальше, строить планы, целеустремленность, финансовая грамотность, адекватное восприятие реальности. Когда дети живут как в аквариуме, они реальность не воспринимают адекватно, они не понимают, откуда происходят деньги. Вот у моей племянницы спросили, учитель спросила, откуда появляются деньги? Она говорит, из банкомата. Ну, для нее так восприняется. Во-первых, она говорит, из маминой тумбочки, откуда мама берет? Из банкомата. Все, на этом цепь замкнулась. Дальше. Разумное потребление. Вот кто детям научит разумно потреблять? Здесь мотивация не поможет. Здесь нужен механизм. Дальше, терпение, терпение, как развить у ребенка, терпеть, не потреблять, сейчас в пользу потребления большего в будущем, или понимая ответственность, что его потребление сейчас вредит нам экологии или еще чем. Реальная благотворительность, потому что за чужой еще далеко быть благотворительным. Вот это все знания, которые не дает школа, которые не дает воспитание.